формате мы сразу перейдем к делу. Ресторан. Реструнт. Реструнт. Ресторан. Реструнт. Бар. Ба. Ба. Американцы играли выговаривают иер. Ничего страшного, если скажете. БАР. будет паб паб паб ничего не изм... не меняется следующий пример чайная тирум тирум слово чай тирум может и по-другому быть тиэшоп ты шоп, ти -шоп. Ну, в америке может быть store store и так может быть ну, чайная достаточно сказать tea room закусочная Снегба. Снегба. завтрак <coughs> breakfast breakfast обед dinner dinner Ужин. Сапе. Сапе. Меню. Меню. Меню. Вино. Вайн. Можно чуть э, нау маленько. Вайн. Вайн. Вайн. Вайн. Напитки. Напитки. Дринкс. Дринкс. Пряности. Спайсис, спайсис, чуть не спайс. Spice. Спайсис. Поработаем еще с некоторыми словами, которые будут встречаться у нас, или в ресторане, или в баре, или в закусочной. Итак, счет, счет, бил, бил. Weйте, weйте, weйте, окончание IA, weйте, тарелка, эплейт, эплейт, эплейт, чашка, экап, экап, экап, ложка, эспун. A spoon A spoon Вилка A fork A fork A fork Нож A knife A knife Не knife A knife A knife Бокал A glass A glass и стакан может быть A glass, A glass. И стекло может, быть. очки могут быть A glass, glass. Салфетка A napkin, A napkin, A napkin. Соль salt, salt, salt, сахар sugar. Шуге. Шуге. Перец. Пепе. Пепе. Пепе. Горчица. Горчица. Места. Местет. Мастет. Горчица. Мастет. Пепельница. Эштрей. Эштрей. Эштрей. Салат. Селед. Селед. Селед. Продолжаем дальше, дорогие друзья. Закуска. Эпитайзе. Эпитайзе. Закуска. Селедка, селедка. Херинг. Херинг. Херинг, селедка, херинг, Икра. Икра. кевиа, кевиа, ударение на Э, кевиа. Идем дальше. Колбаса, сосидж, ударение на О, сосидж, колбаса, сосидж. Вино, э -э пор -э портфель под, под, под, идем дальше. Шампанское, шампейн, шампейн, шампейн, ударение на э, на второе э, шампейн, коньяк. КОНЬ-ЭК КОНЬ-ЭК Ударение на О Косль. КОНЬ, а потом ЭК идет КОНЬ-ЭК КОНЬ-ЭК КОНЬ-ЭК конь КОНЬ-ЭК Сложное слово СОК ДжОС ДжОС Хлеб БРЕД БРЕД Кончик языка к нюбу. Кверху туда, к зубам. Бред. Бред. Первое блюдо. The first cost. The first coast Ударение на ЙО. First. First. Кос. The first coast The first cost. Протяженность. First и coast Суп ошибки не сделаете, говорите то же, то же самое. Суп, только тяните У. Суп, значит. Суп. Суп. Суп. И все отлично будет. Второе блюдо. Второе блюдо. The main cost. The main course, The main course, Второе блюдо. The main cost. еще работаем с некоторыми словами которые нам пригодятся и запомнятся они у нас хорошо и на всю жизнь я уверен в этом потому что так как мы повторяем это, это все запомнится навсегда итак мясо мид мид продолжительное мид в середине после и Мит. говядина говядина так же самое, как и МИД будет звучать. БИФ, БИФ, БИФ. То есть в середине слова двоеточие тянем с протяженностью. БИФ. Свинина. ПОК, ПОК, ПОК. Баранина. ЛЕМБ, ЛЕМБ, ЛЕМБ. Баранина. Отбивная. ЧОК. ЧОП ЧОП это вот такой деревянный из дерева сделан такой клинышек, который забивается в бочку его забивают и говорят ЧОП и от слова что забивать отбивная происхождение отбивная ЧОП ЧОП Курица ЧИКН ЧИКН Курица чикен, ЧИКН РЫБА ФИШ рыба fish fish речная рыба ну тоже будет fish только связана с водой итак, речная рыба fresh water fish получается fresh свежая water водяная рыба fresh water fish речная рыба fresh water fresh water fish яйца eggs яйца eggs морепродукты морепродукты seafood, seafood от слова море, фуд, sea, еда, seafood морепродукты, национальное блюдо, local dish, local dish национальное и локальное, local dish картофель, potatoes, картофель, potatoes, potatoes рис, rice Райс, райс Овощи. Vegetables. Vegetables. Овощи. Vegetables. Veggie tables. Даже слово стол там есть. Table. Veggie tables. Овощи. Огурцы. Кьюкумбе. Огурцы. Кьюкумбе. Кьюкумбе. Кьюкумбе. Некоторые произносят кьюкамба. Кьюкембе, ну, как произнесете? And tomatoes, это помидоры, тома, томаты. Tomatoes, tomatoes, некоторые тоже произносят tomatoes. Ну, можно томатус, томатус, томатус. Кьюкембе and tomatoes, томатус. Tomatoes. Продолжаем работать над э, дополнительными словами. Десерт. Десерт. Десерт. Десерт. Протяженное. Э. Десерт. Десерт. Пирожные. Пирожные. Кейк. Кейк. Кейк. Конфеты. Можете повторять. Sweets. Sweets. Sweets. Варенье. Jam. Jam. Варенье. Jam. Фрукты. Fruits. Fruits. Fruits. Мороженое. Ice cream айс ice cream буквально айс лед крем крем мороженое айс cream два слова айс cream мороженое айс cream, горячий ход ход ход Горячий. Холодный. Cold. Cold. Cold. Свежий. Fresh. Fresh. Fresh. У нас встречалось в прежнем формате на том листе, который мы прошли. Тоже свежий. Речная рыба. Fresh. и Fish. Свежая водяная рыба. Так, свежий. Fresh. Fresh. вареный Boiled. Boiled. Boiled. Boiled. вареный, Ну и кипятить тоже. Бойл, бойл, Жареный. Fried. Fried. Fried. Жаренный. Right. напомнили, копченый от слова курить, smoked, smoked, smoked, smoked. В конце вместо ды выговариваете, так произносят т. Smoked, smoked, хотя пишется smoke d. Smoked. Соленый, salted, тут соленый. Солтит. Солтит. Соленый. Солтит. Острый. Спайси. Спайси. Адренина А. Спайси. Спайси. Без соли. Без соли. Но солт. Но солт. Но солт на О и протягиваем sold, sold no sold без соли поработаем, дорогие друзья, над фразами которые нам придется задавать итак, когда мы обратились куда-то где можно покушать мы можем сказать следующее в наборе предложений мне нужен столик на одного или на двух, или на трех человек, или на десять. Не имеет значения. Как сказать? Мне нужен столик. Или я хочу. Если я хочу, I want. А если нужен, можно и так. I need a table for one person. Я нуждаюсь в столике для одного человека. I need a table. 4 для one 1, 2, двоих, 3, 3, person, person. I need a table for 1, 2, 3, person. Сколько хотите, столько и заказывайте. Все зависит от денег. Следующее предложение. Дайте мне меню, пожалуйста. Дайте мне меню, пожалуйста. Give me, please. Give me please a menu. Give me please a menu. Give me please a menu. Очень легко запоминается. У вас есть? Это буквально Do you have? У вас есть меню на русском языке? Do you have a menu in Russian? Do you have a menu in Russian? Молод и кратко говорит do you have a menu in Russian? Do you have a menu in Russian? У вас есть меню на русском языке? Вообще у меня это I have. Это у тебя это you have. Понимаете, да? То есть это, это буквально так переводится. У вас это значит you have. Ну, если вопросительное do you have. Хотя можно вопросительное с have делать, но мы для простоты. Do you have a menu in Russian? Еще предложение. Как вы думаете, что лучше всего взять на обед? How do you think? How do you think? Как вы думаете? How do you think? Think думать. Благодарить thank очень похоже, не путайте. How do you think? Как вы думаете? Как вы считаете? сын? как вы полагаете? How do you think? What is it better for dinner? Что есть лучше для обеда? It, it better, лучше, for dinner, для обеда. What is it better for dinner? Что есть лучше для обеда? Можно и по-другому. Значит, о what do you recommend for dinner? Или, что вы порекомендуете для обеда? Or, это или. What do you recommend for dinner? Что вы порекомендуете для обеда? Я хочу еще заказать. И такие э, слова на мы можем задать. Я хочу заказать. Можно и так. I want else to order. I want. Я хочу еще else to order. To order заказать. I want else to order. И пошло, что вы хотите заказать? Там курицу, чикен там или мясо, мит, там, или салат, сел, или кружку чай, уф, о далее. Можно по-другому. I would like to order. Я бы хотел заказать. Или кратко. I'd. I'd это I would. I would like. Я бы хотел. To order. Заказать. I would like to order. Или I'd like to order. Я бы хотел сокращенно. I'd like. Я бы хотел. запомнить это надо слово читание такое. I'd like. Или I would like. Я бы хотел. To order. Заказать. To write – писать. To read – читать. И так далее. I'd like to order. Я хотел бы заказать. И что хотите. Скажите, пожалуйста. Tell me, please. Или say me, please. Tell me, please. Скажите, пожалуйста. Tell me, please. Где здесь туалет? Where is here the toilet? Где здесь туалет? Where is here the toilet? Where is где ye, есть yes. he здесь the toilet toilet toilet дайте счет пожалуйста give me the bill please дайте счет мне give me the bill give me the bill bill счет give me дайте мне give me the bill счет please итак дайте счет пожалуйста Give me the bill, please. Спасибо. Thank. Не, не путайте сын и сен. Вот видите здесь сен, Это спасибо вам. А вот здесь сын, сын. Это думать. Как вы думаете, вот мы проходили. Как вы думаете, how do Как вы это считаете, как вы полагаете? А здесь сен. Спасибо вам. Thank you, the food was very good. Спасибо, все было очень вкусно. Прошедшее время. Итак, thank you, спасибо вам. The food, еда, was, была, very, очень, good. Хорошая, вкусная, можно так сказать. Thank you, the food was very good. Thank you, the food was very good. Дорогие друзья, на этом э, наш урок закончил. С вами был канал The English, и я Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, и я думаю, что следующие занятия будут не менее интересными. So long! Пока!